Прежде всего хочу сказать о том, что оба Ваши управителя, Нептун и Юпитер, будут в благоприятном аспекте в течение всего этого месяца. Точный аспект будет 27 числа. Это значит, что в целом эмоциональный фон в этом месяце будет очень хорошим. А также, поскольку аспект идет к Вашему 11-му дому, могут возникать хорошие ситуации, связанные с друзьями, Вашим рабочим коллективом, а также по данному аспекту вы можете, к примеру, посетить интересные мероприятия. 1 числа Сатурн в ходе своего ретроградного движения будет переходить в знак Козерог из знака Водолей — ваш 11 дом опять-таки. Скорее всего, социальная жизнь, ваша роль в коллективе, ваша командная работа будут очень важны в этом месяце. Сатурн будет проходить по тем же градусам, по которым он проходил ранее. Поэтому это будет период получения результата, период, когда вы можете завершить то, к чему шли долгие два с половиной года. Сатурн будет находиться в Козероге по 17 декабря, и после этого он на 29,5 лет окончательно покинет этот знак. Поэтому действительно есть смысл потрудиться и, скорее всего, будет ощущение, что действительно в этом году завершается очень важный этап в вашей жизни. Это может быть, например, то, что вы будете менять работу или то, что вы захотите уволиться и работать на себя. Это очень важный этап в плане того, как вы будете строить свою командную работу с другими людьми. Меркурий — планета коммуникаций, поездок, документов в течение всего месяца будет находиться в вашем пятом доме, который отвечает за детей, хобби, творчество, а также любовные связи. Поэтому не исключено, что в этом месяце вам будет интересно получать новые эмоции. И эти эмоции могут быть связаны с новыми знакомствами, с тем, что вы будете больше времени проводить с детьми или же отправитесь на отдых. Но учтите, что по 12 число Меркурий ретроградный, так что это будет неблагоприятное время для начинаний по сфере Пятого дома. А вот после 12 числа вы почувствуете, вы почувствуете как дела продвигаются вперед. Кстати, 1 числа Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием. И это соединение может внести ясность в дела, связанные с вашим ребенком и отношениями с ним с вашим каким-то творческим проектом. Это период, когда вы можете, скажем так, даже начать что-то планировать наперед. Это может быть даже событие, которое не касается вас напрямую, но касается того человека, который вам очень дорог. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе знака Козерог в вашем одиннадцатом секторе. Этот сектор очень активен в течение всего месяца, как видите. И это затмение еще раз подчеркивает, что пришло время получать результат. Если вы очень долго работали в какой-то организации или состояли в какой-то группе единомышленников, то пришел период, скажем, переосмыслить вашу роль в этом коллективе и что-то менять. И лунное затмение, безусловно, будет подчеркивать эти темы, тем более, что это последнее затмение на этой оси знаков и оно однозначно будет давать вот такую энергетику завершения и получения результата. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и повторно этот аспект проявит себя 27 числа. Будет затронут ваш пятый и второй сектор гороскопа. Это могут быть финансовые траты на тех, кого вы любите, на развлечения. Возможно, вы захотите планировать отдых, отпуск в это время. На самом деле данный аспект может также говорить о том, что нужно отстоять свою позицию, свою точку зрения и о том, что вам может быть сложно, скажем, маневрировать, лавировать в это время, а финансовые планы могут меняться. 12 числа Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем Пятом доме и один день до этой даты, один день после — может произойти очень приятные события, радостные события. Это может быть что-то хорошее, опять-таки, в жизни тех, кто вам дорог. Это может быть что-то, связанное с развлечениями и отдыхом. Это может быть даже и новая идея, связанная с вашим бизнесом. В любом случае будьте в этот период повнимательнее. И не стоит, скажем так, прикладывать усилия. По данному транзиту обычно все происходит будто бы само по себе. Марс ⁇ планета активности, проходит по вашему сектору финансов, и Марс теряет скорости, он замедляется. Поэтому финансовые дела будут для вас все больше и больше находиться в фокусе вашего внимания. Скорее всего, вы будете ставить перед собой очень конкретные финансовые задачи и будете много сил тратить на то, чтобы эти задачи достигать. И 14 числа Марс будет в соединении с Хероном. Это может дать возможность либо зарабатывать в двух направлениях, либо будет сразу два источника расходов. С 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Юпитером, Плутоном и Сатурном на вашей оси 5-11 дом. Это может дать ситуации, когда вам нужно будет проявить ответственность перед вашим ребенком ответственность в отношениях. Это период, когда по ощущениям нужно будет решить какой-то вопрос, то, что очень давно назревало, накопилось. Это период, когда вы можете почувствовать творческий импульс, какие-то новые идеи. Также старайтесь в этом месяце решать все вопросы по мере их поступления. Иначе вот в указанный промежуток времени может быть очень сложно решать все сразу. 20 числа будет новолуние в раке, в вашем пятом доме. И новая луна, безусловно, внесет новую радость в вашу жизнь. Какие-то новости будут по поводу, опять-таки, детей или любимых людей. Это новое видение той ситуации, которая происходит в вашей жизни. Происходит, безусловно, обновление. Это первое новолуние после целые череды затмений, и оно, безусловно, будет давать возможность начать что-то принципиально новое. 22 числа Солнце переходит в знак Лев, в ваш шестой сектор гороскопа, на месяц. И это будет хороший период для того, чтобы решать любые рабочие вопросы, для того, чтобы прояснить ситуацию по поводу здоровья. Особенно если были какие-то моменты сложные, когда вы не могли разобраться с каким-то вопросом, не могли правильно установить диагноз. Это хорошее время для того, чтобы очень четко и понятно расставить все точки над и. Также это хороший период для поиска новой работы, для того, чтобы менять работу, если это для вас актуально. 22 числа Меркурий будет в аспекте к Урану и будет затронут ваш третий и пятый сектор гороскопа. Это очень... Хороший день в плане идей, коммуникации, могут быть интересные встречи, интересные знакомства, неожиданные поездки. Но, кстати, на дороге стоит быть повнимательнее. И в июле месяце этот аспект я упоминала дважды. Если вы следили и сопоставляли с событиями в своей жизни, то вам будет легче понять, в какой сфере, как именно может проиграться этот аспект. 27 числа Венера будет делать квадрат к Нептуну. Это может дать финансовые траты, а также какой-то легкий налет, ну, скажем, такой неудовлетворенности, будто бы вы ожидали что-то большее, а получили меньше, чем хотелось бы. Но на самом деле это очень хороший аспект для того, чтобы расслабиться провести хорошо время. Так что лучше на этот день очень много задач не планировать. Может быть, лень это все выполнять. И, наконец, 30 числа Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Нептуну. Этот день может принести, опять-таки, решение важных вопросов, связанных с детьми. Это день, который может принести финансовые траты. И, скорее всего, какие-то бумажные дела или вопросы, которые нужно обсуждать, они тоже будут присутствовать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!